Здравствуйте, коллеги, с вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Паника на рынке продолжается, нефть растет, и мы обсудим эти события сегодня. Но прежде чем мы начнем, хотел сделать небольшое объявление. Сегодня 5 марта, и компания Admiral Markets исполняется 20 лет, и мы входим в новую фазу и делаем ребрендинг. Теперь Admiral Markets будет Admirals. То есть все, мы идем в сторону как раз создания финансового хаба, где будет возможность пользоваться различными услугами, различными сервисами для того, чтобы увеличивать опыт наших и трейдеров, и инвесторов, и будем также работать в разных сегментах. Поэтому данную информацию вы также увидите в ближайшее время везде, в наших рассылках, да, на нашем сайте, но вот такой небольшой анонс перед началом. Ну и также не забудьте поставить лайк к этому видео, если оно вам нравится, и вопросы ваши оставляйте, как всегда, в комментариях. Вчера мы увидели новую волну падения на рынке, и, собственно сейчас она также продолжается, укрепляется американский доллар, падают фондовые индексы, и что на текущий момент мы можем сказать о том, что стало как раз этому причиной. Ну, во-первых, вчера было также заседание ФРС и выступление Паула, на котором он сказал о том, что по мере открытия экономик да, рост инфляции все-таки возрастает. Да, то есть он это заявил, и рынок на это также среагировал, собственно, тем движением, которое мы вчера видели во время Америки. Быстрее всего падал, конечно, это высокотехнологичный индекс NASDAQ. То есть высокотехнологичные компании сейчас падают быстрее. Европейские индексы падали пока не так сильно, например. DAX, он ну, практически торгуется на тех же уровнях начала недели. А, собственно, также мы видели скачок роста доходности облигаций в район уже 1,6, то есть фактически мы приблизились к максимуму, который были в прошлом году и это также вызывает риск опасения непосредственно на фундам рынке и как раз на этом фоне также рост американского доллара продолжается. А также важно сказать то, что и есть определенные подвижки с, в голосовании с данными по как раз новому пакету стимулирующих мер, но его поставили на паузу. Да, то есть голосование прошло 50 на 50, финальный голос за, за Камала Харрис И казалось бы, что все вот-вот будет решено, потому что Камала Харрис это вице-президент, но этот вопрос пока тоже отложили. А вот по поводу нефти, здесь тоже интересный момент, нефть продолжает расти. И Собственно, это связано с тем, что прошло заседание ОПЕК+, на котором договорились все-таки сохранить добычу на прежнем уровне. Безусловно, это позитив, потому что негативным сценарием для развития как раз коррекции по нефти было бы то, что добычу бы стали наращивать, да, были разногласия России и Саудовской Аравии, но тем не менее этого не произошло и добычу пока договорились сохранить. Собственно, это движение пока мы и видим. Ну, конечно, ключевое да, падение, которое было вчера, мы видели по технологичному сектору, то есть Dow Jones, он не так сильно снижался, да, и если посмотреть уже непосредственно также по... По рынку нефти То есть мы видим то, что нефть сейчас По ней как раз больше всего информации То есть это вот такой сентимент Именно по рынку нефти, который сейчас доступен Тоже на сайте Admiral Markets И мы видим, что да, Больше позитива И нефть собственно это отыгрывает И продолжает свое движение Теперь давайте посмотрим непосредственно по инструментам Часть позиций я вчера Закрыл некоторые позиции, ну, Большая часть позиций Закрылась с убытком Какие-то отложенные ордера я удалился Собственно, сейчас мы переходим в несколько опять иную фазу. Особенно по евро. Здесь тоже важно понимать, то, что мы видим вот то движение, которое сейчас происходит. Оно у нас идет нисходящее. Вполне вероятно, что сейчас мы перейдем в фазу опять снижения. И, собственно, здесь тоже мы можем ожидать уже смены как раз вот того направления, которое было. А евро. То есть сейчас по паре американский доллар и японская иена мы это уже видели. Да? То есть переход в фазу роста именно американского доллара сейчас по евро подобная ситуация тоже складывается. Вполне вероятно, что в ближайшее время уже важно будет обращать внимание как раз на, на те, э, те ситуации, те сделки, которые могут проходить и непосредственно по по данным инструментам И евро в том числе снижается То есть здесь я для себя да, ожидал отбития от уровня 1.19 Если бы мы удержались выше Но ну вот сейчас мы видим, что да, мы этот уровень пробиваем То восходящий сценарий здесь я бы рассматривал Вполне вероятно, что теперь после данного как раз обновления минимальных значений Мы сможем увидеть коррекцию И вот тогда уже вновь нужно будет искать уже непосредственно покупки, а продаж То есть мы сейчас можем увидеть вот этот как раз переход на том фоне и экономики да, США, то что там происходит, и рост инфляции, доходность облигаций, то есть это все может быть спровоцировать как раз снижение, начало снижения евро и рост американского доллара, поэтому здесь с покупками сейчас нужно быть аккуратным, да, то есть те покупки, которые у меня были, здесь я их отложенные ордера отменил, как раз на фоне того, что происходило на рынке, поэтому здесь пока остаюсь и присматриваюсь. А по британской валюте, по британской валюте также Тренд у нас был восходящий довольно-таки сильный, да, то есть довольно-таки продолжительное время, не всегда были хорошие уровни для входа, но тем не менее, то есть опять же, та коррекция, которая была в начале этой недели, я тоже для себя использовал этот момент для входа в сделку, сделку я закрыл, не дожидаясь стоп-лосса да, с небольшим убытком, и сейчас собственно слежу за тем, как ситуация будет развиваться, то есть мы уже обновили локальный минимум, да, мы это видим, и собственно опять же здесь на фоне укрепления американского доллара мы тоже можем увидеть коррекцию по британской валюте, поэтому вполне вероятность смена, смена как раз а, того тренда, который сейчас был на рынке, там, начиная с осени прошлого года, на а, нисходящий. Поэтому с а, британской валюте да, то тоже нужно быть аккуратным. А по а, паре американский доллар, канадский доллар, здесь я для себя рассматривал да, тоже шорт, но опять же на фоне того, что сейчас происходит на рынке, это пока, на мой взгляд, не самая лучшая ситуация, поэтому я удалил тоже отложенные ордера, тем более цена для входа была не самая оптимальная и не в тот момент, когда мне нужно было. Поэтому здесь пока стоит не позиции. Если вполне вероятно, что если мы уйдем выше а, максимум, который мы видели как раз в феврале до да, отметка 1,2863, то а, может начаться формироваться опять же восходящий тренд по, а, на американский а, доллар по отношению к канадскому доллару. А пара американский доллар и японская иена. Вот здесь колоссальный рост, то есть фактически от уровня там, 102 до сейчас мы торгуемся по 108 на 6 фигур мы выросли в процентах это там порядка пяти процентов ну собственно мы уже говорили да о том что вот здесь я для себя рассматривал смену как раз данного тренда вот по данным уровням я уже перестал ну и пробовал да продавать один раз но собственно основная идея была здесь как раз поиска покупок к сожалению по данным уровням здесь в рынок я не вошел не было как раз коррекция, которую я ждал, но а, тем не менее, то есть сценарий реализуется, движение идет сходящее, конечно, сейчас, опять же, входить в рост а, крайне опасно, то есть видно, что пара перекуплена, и а, коррекция здесь может последовать, вот после завершения данной коррекции буду рассматривать уже для себя вход на продолжение как раз роста. А, Австралиец. точно такая же картина, точно такая же ситуация, здесь есть еще куда падать, мы можем пасть в область минимальных значений, которые были как раз а, в феврале, и, собственно, здесь будет большой вопрос, удержится ли выше данной уровней валютной пара, то есть мы можем вполне плотно подойти к этим отметкам, поэтому покупки сейчас не рекомендуется делать, потому что мы обновили минимальные значения, которые были в конце февраля и падение данной продолжается, поэтому здесь ждем остановки, тогда будем уже принимать какое-то решение. Но опять же, как я уже сказал, то скорее всего мы можем увидеть обновление минимум, в коррекцию, и вот по данной коррекции уже будет иметь смысл рассматривать Да, рассматривать продажи как непосредственно на укрепление американского доллара, да, то есть такую картину мы ждем. По новозеландцу, по новозеландцу, здесь у нас тоже продолжается нисходящее движение, тоже здесь я пробовал заходить, то есть был вход на, от уровня, опять же в рамках продолжения тренда, но сейчас опять же мы видим, что тренд может не удержаться и в ближайшее время мы можем увидеть как раз его изменения, поэтому здесь ожидаем как раз продолжение нисходящего движения вполне вероятно, что из области поддержки там в области 0,70 мы можем видеть коррекцию, которая опять же имеет смысл рассматривать как для переворота. То есть пока вот такой сценарий, мне кажется, здесь наиболее вероятным. Золото, золото продолжает падать, уже торгуемся по 1692, да, то есть тренд исходящий сохраняется. Потом здесь основной как раз настрой здесь будет такой. Вполне вероятно, что мы можем видеть здесь отскок как раз на фоне падения фондового рынка в золото могут начать потихоньку возвращаться, но но вряд ли он может быть сильным Поэтому Опять же сейчас заходить там на продажу Мы довольно таки перепроданы На покупку пока преждевременно То есть пока мы не знаем, где золото может остановиться а DAX, как я уже сказал, то есть DAX падает Не так сильно, как американские фондовые индексы Но тем не менее Здесь мы видим тоже начало нисходящего движения Вполне вероятно, что можем прийти в область 13275 оттуда имеет смысл также попробовать уже заходить На продолжение роста То есть пока сейчас покупать опасно Продавать ну, может быть, но здесь нужно учитывать то, что риск в этом случае тоже довольно-таки высок. То есть DAX, конечно, может пока сейчас отыгрывать то движение, которое будет по... S &P. Ну и собственно, да, по S&P вчера, ну вся неделя, да, вот весь март идет вот в таком негативном ключе, мы падаем и от локальных максимумов, которые мы видели в середине февраля, уже коррекция составила порядка 5, ну примерно 6%, то есть это не так много, это в рамках стандартной коррекции, мы видели коррекции и гораздо больше, которые были в сентябре и в октябре, но тем не менее, то есть рынку нужно дополнительный драйвер для того, чтобы расти, а пока его, к сожалению, нет. Поэтому в любом случае следим, где остановится данное падение, тогда будем уже принимать решение по входу на рост. То есть я в любом случае по S&P для себя рассматриваю, как остановится сценарий, как восходящий. Ну и нефть, нефть вплотную подбирается по нефти, посередине нефть марки Бренд вплотную подбирается к отметке 70. Сейчас мы, сегодня тоже мы уже обновили локальный максимум, вчера был тоже стремительный рост, если посмотреть, то мы вчера выросли примерно на 7%, до сегодняшнего максимума 7,5% мы доходили, тенденция восходящего здесь сохраняется, продолжается и данное движение здесь у нас тоже остается в приоритете, ну а фундаментальные факторы мы уже разобрали чуть дальше, ну, в самом начале видео. А на сегодня это все, сегодня еще напоминаю будут нонфармы, да, то есть ожидается позитивный настрой именно восстановления рынка труда, да что безусловно будет позитивным для экономики, но риск инфляции возрастает. А всем желаю хорошего торгового дня, не забудьте поставить лайк этому видео. Вопросы оставляйте в комментариях, но мы увидимся на следующей неделе и посмотрим, что будет интересно и как будут вести себя рынки. Всем спасибо за внимание и до свидания.